Всем привет! С вами канал Monster Stars. И сегодня я делаю обзор не по теме Monster Stars, а по теме Бродзила Stars. Поэтому всем привет! С вами Бродзила Stars. Сегодня я делаю обзор на куклу Бродзила Сашебелла из коллекции Genefire. Нет, ладно, я шучу. Эта кукла появилась у меня относительно давно, но что-то я все тянула с обзором. Ну и наконец дотянула. Та -та Куклы бродилась, мне нравится, но половина из них были все очень неаккуратные. Я решила, что возьму только эту и, наверное, Миган или Джей Да. К этой кукле прилагалась подставка. Подставка была другая подставка я не знаю где она сейчас находится и к сожалению не могу вам показать но могу показать как она выглядела и покажу я вам это на фото ну правда не на моем фото вот ну и теперь перейдем к самой кукле волосы у куклы мягкие довольно-таки хорошо прошиты ну правда челка ну что ж Волосы длинные и, в общем-то, очень классные. Взяты они, видимо, с Фрэнки Штейн. Я не знаю, мне так кажется. У нее очень-очень красивые глаза. Они такие живые и очень красивые. Тень у нее, эм, Как бы так сказать-то... Тень у неё болотного цвета. А губы коричневого. Очень это все сочетается у нее длинные сережки они очень хорошо проработаны и показывают нам что это цепи так сейчас фокусировку он найдет давай фокусируйся вот вот такие вот серьги двух сторон одинаковые я думаю вы поняли у нее накидка очень красивая, и у нее концы, концы такие вот необычные. Кукла, не падай. Тут у нее а, значок, как бы герб школы Бродзила. Тут написано Flash Magic Academy, туфля, кольцо, духи и купальник. Я не знаю, как это все свя связано, но будем думать, что как-то связано. У нее очень красивый, конечно же, искусственный, я так думаю, мех. И очень странно то, что она любит животных, но у нее мех. Вот так, в таком она платье. Ремешки, кстати, не снимаются, потому что это одно целое платье от платье. У нее платье на самом деле вот это вот цельное. И если вы думаете, что вот эта куртка... Вы ошибаетесь. И на самом деле она не черного цвета, а коричневого. Если мы расстегнем плащ, который на липучке, то мы увидим, что это платье цельное. И вот эти джинсы-веркова, и его часть. Теперь поговорим дальше о ее татуировке. Она у меня, правда, немного стерлась, но тут был котик. Вы можете его увидеть, но он, правда, немного стерся, но... Тут уж что-нибудь поделаешь. Mm. У нее вот такие вот носки. Да. И очень красивые ведьминские туфли. Очень ведьминские. Она также шарнирная в этих всех меч... местах, как и в Монстер Хай. К ней идет вот такая расческа в виде метлы. И Шляпка ведьмы. Правда, я ее сняла. Мне кажется, так лучше. Так, конечно, тоже было классно, но мне казалось, что так лучше. К Сашибэль еще прилагалась ее карточка. Животные к ним не идут. Их надо покупать отдельно, этих животных. Но если соединить карточку ее и животного через веб-камеру на сайте www.bradzills.com, то можно типа с ней общаться я, конечно, в это не особо верю, но потом надо будет попробовать. И я обязательно сниму это для вас. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Monster Stars. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорых встреч!